Всем привет, друзья! Сегодня дядька Демоноид из Белиси. Идет свой репортаж. Вот там здание парламента Дали. А здесь у нас храм в И вот это улица Ладок Будиашили. Видите, там вот его галерея. Это вот памятник. Сейчас можно поехать зайти. Посмотреть на этого художника. И работы, выставлены в национальной галерее. Вот там, кстати, за храмом галерея искусств. А вот за этим зданием следующее это Национальный музей Грузии. Так вот, вот это ладо Гудюашвиль. Его работал в национальной художественной галерее. Мы вчера их смотрели, а жил он в этом доме. Даже есть. Люди, соседка помнит его. Хотя умер он наверное, достаточно давно. В 70-х, может в 80-х годах. Я хочу показать вам дом, где мы где мы сняли квартиру. Вот такие лестницы здесь. Остатки возможно, еще с царских времен. Сейчас зайдем. Ну, это видимо позже уже пристроили. И вы посмотрите сейчас как это выглядит изнутри. Вот такая Достаточно просторное прихожая. Здесь у нас кухня. Ну, метров 8, мне кажется, квадратных. В общем, после наших московских хрущевок нам пространства хватает вполне. Холодильник. Микроволновка, все что нужно Ну, санузел С такой вот душевой кабинкой Стиралка, правда, старая Слегка ржала А здесь у нас вот гостиная Сейчас Федь потише звук сделает чтобы я мог показать. Видите толщина стен какая? Но ну, правда, старые дома, они имеют способ, ну, свойство отсыревать за века. И вот здесь он сырости набрал этот дом. А толщина стен такая, что просушить, видимо, быстро не удается. Смотрите, какие тут были окна Я не знаю, что Похоже на келью Монастырскую Не знаю, что здесь В этом доме было Изначально Но Еще Все-таки я покажу мебель Какая здесь качественная Вот Клееды вот нам Хозяева предоставили такие шкафы деревянные мебель смотрите все так достаточно богато здесь вот старый стол стулья такие гостиные вот здесь мы обедаем иногда иногда на кухне быстренько так что, смотрите, за 90 лари нам обошлась. 90 лари в день мы заплатили. Считаю, очень неплохой вариант. Сам центр Тбилиси возле парламента. А наш спальню сейчас покажу. Ну, тут у нас небольшой бардачок но тоже видите деревянные шкафы окошки все очень приятно двери такие хорошие качественные С сыростью не пахнет кстати все проветрено хорошо. Единственное, это вот э, исправлять вот эти вот протечки, наверное, достаточно сложно. Но, как говорится, мы тут на три дня, э, в общем, э, столько много плюсов, что этот минус как бы нас не сильно беспокоит. Так что все, смотрите наш канал, следите. Видео будут еще от Белиси. Всем пока.